Салют. В этом видео хотел бы поговорить про инструменты фишинга и социальной инженерии для сбора паролей. Наш курс нацелен только на проникновение в сеть. Пост-эксплуатация будет два второй части курса. Давайте поговорим об таком инструменте, как флагшн. Забьем google гугле флагшн. Не советую пользоваться Яндексом. мой личный совет. Fluction Fluction. Есть даже форки какие-то. Ну вот. Fluction. Переходим, копируем git-адрес. Идем, например, на наш paratiq.txt. Git clone. ctrl shift v скопировать Fluction флагшн копируется и вы поймете в чем суть атаки то заключается сейчас нужно роутер отключить, чтобы кого-то атаковать -то. скажу cd flagshon он говорит ничего такого, я короче, скажу вот так вот. seach-mod-777, перед этим добавлю сюда и дам права флагшена абсолютно для всех пользователей, то бишь руту и себе на всякий случай Хорошо, замечательно. Дальше скажу сюда .slash и он поругается, скажет нету PHP CGI у меня, да, и из-за этого не захочет запускаться. Ну я скажу, давай попробуем PHP CGI установить, например, сюда install eh, PHP CGI, да он говорит есть 1 мегабайт и ждем устанавливаемся я думаю после этого все заработает сразу показываю весь процесс установки чтобы вам было понятно ждем. скажу цикл флагшн нет, я скажу, я вообще дед, я во флагшене, так я скажу тогда -да, сюда точка все есть, ура добро пожаловать во и давай с тобой начнем он говорит, на каком-то языке я говорю. я говорю, ну, русского нету говорю на английском класс он говорит, выберите канал я говорю, выберу все каналы Оп, нашел виктим, Ctrl C нашел Итого мне нужно сейчас подключиться к виктиму Чтобы была нам нужно для этой атаки, чтобы на точке доступа кто-то был Ну вот я подключился к виктиму с своему телефоном И скажу, давай будем атаковать виктим И попутам буду рассказывать, в чем заключается суть атаки флакшен. Скажу Victim выбрали. Он говорит так, Options, хост без разницы, выбирайте на самом деле первое. Не буду удаваться подробности. Он говорит, смотри, нам для того, чтобы э, потом узнать пароль, в чем суть? Мы попытаемся пользователя вынудить, э, ввести пароль. В точку доступа, которая имеет такое же название, как у него Но его точка доступа будет при этом бесчадно глушиться Для этого нужен хороший сигнал и по Wi-Fi бустер, как я показывал Но для того, чтобы понять, чтобы пользователь нас не обманул Нам нужно э, заполучить хендшейк от этой точки, от его точки доступа, от пользователя, которому мы атакуем. Поэтому я говорю, давай сохраним home миф, получим сначала handshake, ну там флажок, как он говорит. Cup. Ну, давай, Бу пускай будет так. Ну, Нет у меня файла, файла. что ты хочешь? Скажу home slash. Сейчас, секунду поставлю на паузу и вернусь я попробую нажать enter чтобы пропустить этот пункт. он говорит чем будем проверять уважаемый павитром либо aircrack проверять Handshake, когда пользователь будет водить мы чем будем сверяться я скажу, давай павитром и он говорит, хорошо, давай тогда сейчас всех пользователей отключим и получим, попробуем заполучить, чтобы потом свериться. Ну, я покажу, в конце видео вам станет понятно. Я говорю, давай вообще, отключай всех от точки доступа. Он отключает, отключает, отключает. Посмотрю, да, я действительно отвалился от Wi-Fi, дал пакетов понаслал. Я скажу хватит там да вот, нормальный нормально так теперь слушаем подключение смотрим когда вот тут появится Хенчейк оп Хенчейк есть скажу красота жму Ctrl C скажу чек Хенчейк проверить Хенчейк правильный он или нет он говорит ну Хенчейка правильные, но, короче, нам бы SSL сертификат сделать, чтобы браузер не ругался, что мы поищем теперь. Я говорю, давай. Дальше он говорит, а как будем нападать? Ну, я скажу, у тебя одна опция, веб-интерфейс. ну да, веб-интерфейс. И вот тут он говорит, слушай, а я могу пользователю сделать фейковое сообщение, якобы его роутер не работает. Ну, есть от Google сообщения, есть от tp-link на английском, есть в Verizon, есть на jir, belkin, ну на русском просто есть там поп-ап, что-то не работает. Я скажу, слушай, давай попробуем, попытаем счастья на русском, И я скажу, давай троечку возьмем, троечку, да, на русском. Он говорит, я что делаю? Поднимаю точку доступа, Но процесс пошел, атака в процессе и пользователь мой отвалился от виктима и сейчас попытаюсь я зайти на другую точку доступа, которая не глушится. Я захожу туда, видно, что потек трафик. Connectivity check, раз, открытая сеть, покажу класс, а, давай-ка я куда-нибудь зайду, нет подключения к интернету. Сейчас я попробую через браузер какой-нибудь зайти. И посмотрим, как это сработает. Я подключился к точке доступа, и мой телефон говорит: для получения доступа в интернет нужно ввести в пароль своей точки доступа. Видите пароль? И выглядит это все вот так вот. Ну, я такой: ну не знаю, может точка доступа заключил. Я такой: годызилла. Так, отправить. смотрю, смотрю, спасибо, соединение восстановится через несколько секунд и вуаля пароль найден Godzilla и мы его сразу проверили это действительно настоящий пароль вот так вот easy, easy, easy легко и просто мы подняли Evil Twin точку доступа, атака называется evil twin, злой двойник, и получили с помощью флагшена пароля точки доступа. Нужно сказать, что вариантов форум абсолютно есть, абсолютно разные варианты формы, но нужно, чтобы там были клиенты, потому что по сути это фишинг атака, но очень мощная фишинг атака, если знать, как ее проводить. Спасибо, увидимся в следующем видео.